Дед, зайчик, все в порядке <arel> В этом году я только документы вот сейчас им делаю и Ксюхи их засовываю <eso> Тихо, блять Охуеть, все, давай, пока Заебись, <shus� Gandhi> вот он выскочил, ты видел это? Прям издалека, хорошо, что мы очень далеко от него ехали Аварии, пример. Вообще в хлам. На красный БМВ пошло. Охренеть. Я себе. Чувак, запись нужна, а? Иди сюда. Да, вот он. Ну да, блядь, бано. Блядь, спасибо. Находящийся в бегах российский бизнесмен Сергей Полонский подал документы для получения израильского гражданства. Выслушать информационное радио Вести ФМ. Есть 725 НХ. Банка. Я думал малину, да, что дорогая малина в рот а Домик! ну куда ты едешь Массовым протестом верующих патриарх ввел Григорианский церковный календарь, что спровоцировало раскол сторонники Юлианского календаря, который стали в твою мать! И сопротивлялись и нелегко принимали мученическую смерть. Ты ему хоть объяснил, что такое быть в потоковой системе? Да объяснил. И он сам все прекрасно понимает. С и хмельнулся. Даже заметил, что Аризона стартовала на маршалах. Антон покосился на стену, и та погасла. Ты ебаный ты с тоста, а! Охуевшись что-то Я остался из моего Замок тела твоего Тела твоего зло through the air. Девочки-подростки пропали в Красноярске, передают минислав. Ебать нахуй!